Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в бургерную, в симулятор Бургер Кинга, Макдональдса и KFC в одном целом. Так, я отметился, все, можно начинать, как бы, игру. А, я еще вот что подумал, я еще что подумал. Раз, два, три, четыре. Как можно заранее подготовиться? Я же могу их сюда накидать. Раз, два, три, четыре. Я могу их сюда накидать и просто потом, а, раз, два, три, четыре, просто нажать запустить. Сосиски, как я понял, не сгорают, либо они очень мало стояли. Давай еще по две. По две. Раз, два. Раз, два. Еще по две закинем, должно хватить. А, раз, два. Раз, два. Отлично. А, одну котлету я беру сразу. Сразу беру одну котлету. 4 скусили Куда ты пошел Туалет еще не засорялся Потерпи Одну котлету кидаю сразу Подожди, а можно ему кидать котлету Он будет следить за ними Или нет Ладно Ставлю булку Я просто сейчас все подготовлю Я максимально подготовлю свое рабочее место Так, это я не смогу включить Так Сосиски, по идее, на этой штуке Они не горят Раз, два, три, четыре Вот так делаю а, так, раз, два, три, четыре Отлично а, По одной котлете возьму, потому что раз, два, три На старт, на старт, вот, чтобы какой бургер был У меня уже котлета готовилась, я же не знаю, какой бургер закажу Все, в принципе, в принципе, я готов Мне только запустить машину а, и, и, и И еще вот это а -а раз, два Раз, два, отлично Я беру сразу, чтобы влетаю на кухню И просто вот так вот отсюда прям начинаю кидать вон туда Вот прям во фритюрницу Вот отсюда прям начинаю закидывать <с farming> Все, погнали, погнали Сейчас должно быть все по красоте, просто прям отлично <momento> Да, да, да, да, молодчик, красавчик Никитос, просто лучше Опять забыл Опять забыл, опять забыл, что так не канает. Так, отлично, отлично, отлично. Почему только а, иногда получается две картошки и три нагетса? Я не знаю, почему так получается. Может, это какой-то бак, а может и нет. Так, а пока не забыл, пока не забыл. Нельзя, получается, софт дринков нафигачивать сразу много. Так, не забыть про котлету, не забыть про котлету, жариться. Жарится, еще не готовы, еще не готовы. Хэппи док, ноу, кетчуп, шейк, шейк, шейк, шейк Куда тебе два шейка? А, подожди, пока не забыл, пока не забыл Два шейка, раз Да давай Два, А uh, пусть готовится, я пойду проверю котлеты Котлеты Проверил, проверил Отличные, классные котлеты Классные, бомбецкие, сухари Они а котлеты Так, главное лишнее не выкинул Так, и кетчуп, какой, о, какой ему, Какие мы сосиски? Сосиски же не горят? Они вообще не готовятся. Вы что, охерели? Вы что, мою стратегию великую? Мою великую стратегию сломали. Вы как посмели. Давайте быстрее. Давайте, пожалуйста, быстрее. Хоть одна. Ну хотя бы любая, просто абсолютно любая. Вот, отлично, молодец. Молодец, сразу, вижу, ви, сразу видно, кому я нужен. А, блин, без чего? Без кетчфа? Без кетчфа. Опять эти бегают засранцы. Сейчас свет выключат. Сейчас выключат свет. Я ж нажал. Я нажал. Вот, вот вы все пытаетесь сделать, чтобы я не выполнил свою работу. А, я слышу, я слышу. Я слышу, я слышу. Подожди. Что? Хэппи кетчуп шейк шейк. Я сделал. Или нельзя ему давать заказ, пока вот эта херня работает. Да ладно, подожди, я не понял. Я же все правильно сделал. Какой правильно, без кетчупа я нахерачил кетчупа ему, олень, блин! Еще кто-то выключил. Еще выключил приборок кто-то. Ой, как это я так? Как это я так сейчас проэтавался, а? Вот прям глупый-глупый молчичка просто, блин. А, колокольчик, точно. Я вот, я не понимаю, как я мог. говорю, ему надо без кетчупа, и добавляю кетчуп. А, красавчик, блин. Просто лучше, просто лучше. Ладно, заказ неправильно, так неправильно. Ну, ну бывает, ну, с кем не бывает, ну. Переработал, ну, блин, сколько можно уже -то, так пахать без выходных-то? Я пахаю без выходных, еще и сверхурочно всякую шляпу выполняю. Так, давай, следующий. Опять. Хэппи док, ноу кетчуп, ноу мустар. Опять там. Да, да. Гриль горит. La? Горит гриль. Стандартная ситуация для этого мира. ну, no проблему. Так, сосиски жарятся. Температура горячая поддерживается. Как бы, отлично. Так, один такой, один такой. Один такой, один такой. Вообще, офигею на нафиг после смены. Сделаю себе хот-дог и пойду домой. Так, так, и что ему еще надо? Куки, да? Куки, блин, сколько народу набежало. Сколько народу набежало. Так, ну так всяко проще стало работать, когда у меня есть заготовки. Блин. Тихо-тихо, сейчас бы не попасть по колокольчику. Отлично. Отлично. Так, так, так, так, так, так, так. Отлично. Отлично, превосходно, прекрасно. Дверь закрой. Давно не приходили на эти Взрывные ребята. Взрывные хлопцы, чумовые перцы. Так. Туалет. Туалет. Ну, конечно, туалет. Что? Могли бы побольше всяких разнообразных приколюх. Туалет, мусор, крыса, все. Что еще может происходить, я не знаю. Ну человеку плохо стало я не знаю оказать первую медицинскую помощь провести операцию на сердце ход пай шейк ход пай шейк Шейк ход пай легко легко легко а, пока набирается шейк я беру ход пай потом забираю шейк иду иду отдавать клиенту довольный спокойный вежливый вежливый просто самый лучший сотрудник а, я не удивлюсь если наш коллега вдруг станет работником месяца вот прям не удивлюсь Фрайс, хэппи док, хэппи док обычный, вот нормальный человек, наконец-то, вот адекватный, здравомыслящий человек, который берет и горчицу, и кетчуп, он использует как бы по цене, по-любому то же самое получается, но он использует как бы все, вот вот все, что вот можно, вот так, и фрайс, да, фрайс, фрайс, фрайс, фрайс, фрайс, фрайс, так, так, а фрайс, да, я слушаю, я слушаю, туалет засор, так, я с картошечкой пойду, пожалуй, сразу. Вы не подумайте. Вы ничего такого не подумайте. Все нормально. Я одной рукой справляюсь за засорами. Другой как бы ни капельки не попадет на вашу картошечку. Вы просто можете быть во мне уверены на 100%. Так, берем сосиску. Кладем. Кетчуп. Горчичка. Превосходно. Зачем вот сжать вот этот колокольчик, что готово? Я же работаю один. Это делается вообще для того, чтобы человек, который на раздаче, он понимал, что хот который ему нужен, готов, и он может его отдать. В идеале у нас должно стоять один на напитках, один на хот-догах, там, блин, один на фритюрнице и третий на бургерах, как бы. Что? А! Хэппи-дог, хэппи-дог, ну, кетчуп, ход пай опять. А, хэппи что-то вас на хот потянуло. Никому уже бургеры не интересны. Хэппи-дог. Uh, uh -huh. Просто хэппи-дог. Сейчас сделаю. Просто хэппи-дог сделаю. Возьму с собой, вдруг украдут. А что? Подписись, подписись, Полежи здесь. Полежи здесь, не бегай. Сейчас я все выброшу. Сейчас все выброшу. Раз. Два. Это не мое. Трех очков. Десяти Все. А, дверь за собой. Оп. Я сказал. Оп. Так, а какой ему ходок второй без а, горчицы, правильно? Без кетчупа. Mm -hmm. без кетчупа. Без кетчупа. Без кетчупа, без кетчупа. Как минут махнуться? Ага. Ага. Без кетчупа. Так, и давай, как в прошлый раз, не это. Так. А, мне интересно, это счастливица. Ему нужен хот-пай или куки? Ой, хот-пай, да, все правильно. Хот-пай, хот-пай. Видишь, пирожки готовы лежать себе... Да хорош меня на бабке обламывать! Я это домой забираю. Я забираю. Это домой. Это уходит вместе со мной. Подожди, а чё пропадать сосиски-то, -мо? Я не понял. Чего пропадать сосиски? Зачем пропадать сосиски? Она же завтра пропадет, а я её заберу её с собой. Да? Так, кто? Ладно, я, я так и быть... На! На, одна сосиска тебе! Как бы за мой за, за мой счет! Это как бы за то, что я картошку у тебя брал. Все, долги пора возвращать. как бы, Ну, с процентами. Он мне дал просто какую-то картошку, а я ему накинул целую сосиску, блин, и с горчицей, и с кетчупом. Нормально. А, Еще мне интересно. Я нашел автобусную остановку, но почему назад меня автобус не везет? Почему это путешествие в один конец? Что гриль долго не нагревался? Проверьте выключатель прибора. Это мы знаем, это мы знаем. Это все прекрасно, нам известно. А, кстати, давай, по, а, держа предмет, положить в рюкзак. Блин, не прочитал. Так, идем дальше. Идем домой. Может захватить что по дороге? Давай зайдем в... Сюда. Я хочу посмотреть, что еще здесь снотворное. А, снотворное. Ой, что так ярко все, а? Сонный ритуал вам поможет. Все, что ли? А... Так, ладно, я приму таблеточки дома, пожалуй. Дома принимать таблеточки самое безопасное. Особенно если не знаешь, что ты принимаешь. то что. Хотя, блин, если ты не знаешь, что ты принимаешь, лучше, чтобы... Лучше, чтобы кто-то был рядом. Но меня, если что, коллега выручит. Я знаю, я, я могу на него положиться. Мой самый лучший коллега, мой верный товарищ, друг, брат. Что-то мне, вот, если честно, надо таких... Да, что ж такое? Надпись, смотри, какой шрифт похожий, да? Ну, а смотри, блин, похоже, похоже. Ой, похож. А, кстати, из записки этого Е27 Или кто, вот, э, который Вик, наша голова Он Е27, по-моему, своего товарища Назвал, и из его записей Мы можем понять, что это мотель блин. Мотель! Откуда у меня Деньги за мотель? На мотеле. Кто у меня списывает? Блин, я Опять жетоны забыл Потратить Ладно, ладно, хорошо Не страшно Не страшно Иди таблетки, таблетки при мне Так, захожу Проветри чуть-чуть Проветри квартиру, а то что-то как-то это Не камерфо. Так, <с> да, естественно картошка пропала не, не влазит? Подожди Как не влазит? Я, я ужин принес А у не влазит Приколись Ладно, ладно, постой здесь Постой здесь, как бы мне не жалко Открыто? Нет? Нет, не открыто. Так, сейчас жахнуть таблеток или потом? Вопрос, сейчас жахнуть или потом? Да используй душ. Давай сначала посмотрим, что у нас появился за рецепт новый. Я. О! А бургер-бомба! Будильник! Котлета-батарейка. Котлету я знаю, где взять. Будильник я не знаю, батарейку я знаю. А я знаю, он за мной присмотрит. Я вот так, чтобы со мной ничего не случилось, закроюсь. Отличный, гениальный план. Oh И что? <laughs> что это было? <laughs> Подожди. Что, меня спалили? Да? Ладно, не суть. Так, я тогда спать не ложусь. Давай поедем, поищем будильник. Котлеты точно с батарейкой я могу здесь взять. Может быть, я смогу купить... Вот я, если сейчас создам бургерную бомбу, мы можем попасть в музей, мы можем попасть на кладбище, мы можем попасть везде. Везде, где я не тыкнулся, мы сможем попасть, потому что это основные локации, где я не тыкнулся. А, еще... Еще бургер светился у нас. Люк в, в холодильнике на работе. То есть есть как минимум три локации, куда я могу сунуться с бургерной бомбой. Правильно? Правильно. Логично. Логично. Так. Ой, как все четко стало. Это я таблетками сломал систему? Да ладно. Текстуры какие четкие стали или мне кажется Блин Вот мне кажется текстуры стали Четче намного просто Или мне кажется Блин да нет Мне кажется прям реально все четкое стало прям Мыло пропало Да Блин или я гоню уже Bombs away Ядерный взрыв близится в смысле, за то, что я съел снотворное, меня собираются взорвать? Это несправедливо. Я считаю, у каждого есть выбор, пить ему снотворное или нет. А, единственное, где может быть будильник, как мне кажется... Опа, скорая. Как мне кажется, единственное место, это тот магазинчик. Тот магазинчик со всяким барахлом. Но перед этим... Давай испытаем удачу. На кого поставим? Давай на кого поставим? А, сейчас... Сейчас, вот, да, не досматривая видос, поставь на паузу, а, на кого ты ставишь, вот просто напиши, на кого ты ставишь, и посмотрим, кто из них выиграет. Я буду ставить, пожалуй, на Крэзи Блейк, потому что мне нравится, что он безумный, значит, он быстрый, сумасшедший. Лайтинг это световой, кстати, световой это, это быстрее, чем безумный. Эээ. Uh, Чангус звучит как-то стрёмно Хани. Хани uh, сладенький какой-то. Да какой сладенький, давай, желтый, топи, топлю за желтого. Погнали. Ну пока он неплохо идет. Ну что-то он наравне с фиолетовым как-то идет. Нет, даже фиолетовый его обгоняет. Нет, фиолетовый не должен его обгонять. Можно как-нибудь помешать фиолетовому? Фиолетовому как-нибудь помешать! Да ладно. Я просрал. Сука. Поставлю на фиолетового Поставлю на фиолетового теперь Теперь ставлю на фиолетового Да ладно Фиолетовый не успевает Хотя Хотя Хотя есть шанс Сколько стоит ставка Я сделал две ставки по моему по 10 А выигрываю 30 правильно Ну я минимум в 10 Плюс 10 вышел Да ставка 10 я выиграл 30 Потратил 20, я в плюс 10 вышел Неплохо, неплохо Старая ваза Цена 14 Маленькая белая ваза, заложена Здесь несколько трещин, кажется, очень хрупкая Отлично подходит для того, чтобы вывести свое недовольство 14 баксов Давай У, сука! Есть что? Нету Блин, ладно Ладно, я думал, секреточка Камера за 90 долларов. Мне кажется, это до хера. Батарейка я сам куплю. А, шоколадка, типик, расхема. Вот что. Переносное радио. Беги, чувак, беги. Беру. Не знаю зачем. Пусть будет. А, это в прямом смысле переносное радио. Батарейка. Подожди, что нет будильника? Есть, есть Приятельские часы Блин, я, нет смысла 30 бачей, блин, вот для чего работа нужна Чтобы зарабатывать на всю эту херню Беру, все, погнали 30 бачей это очень много Это очень-очень много Ладно Ладно, ладно, ладно Ладно Я вас понял, то есть те фигурки Которые я потратил на них деньги И просто сбросил на диван, когда я поспал Они просто исчезли, как я понимаю, Правильно? Ну, по всей видимости, да, может с ними надо засыпать в руках. Тогда откроется тот гардероб, как у нашего коллеги То. И там будут мои фигурки. Правильно, я думаю? Давай попробуем. Давай эту теорию проверим. Мне, на самом деле, no вот music, этот... Эй, no эти скрипучие звуки не хочу слышать. Ладно. А а что мне на бомбу надо? Мне нужна батарейка и котлета еще. Угу. Сейчас я возьму сразу. Подожди, радио сейчас выкину нахер. Подожди, а что? Оно а ну, если мне не нужно, зачем я его в квартиру потащу? Тем более, он заложен, он уже чей-то был, вдруг он краден. Вот туда. чтобы никто не нашел. Так, беру петуха. чтобы проверить теорию. А беру котлету. Беру котлету. И беру. Батарейку, батарейку, батарейку, батарейку. Отлично. Отлично. Спать я не ложусь пока что. Я снотворного жахнул. Уже выспался. Так. А, блин, а как я не ложусь? Подожди. Ладно, сейчас я создам бомбу. И лягу посплю. Да? Отлично. Отлично. Прекрасно. Куда пойдем сначала? Бомба. точка. ком. Отлично. Трофеи посыпались. Посыпались трофеи. Не надо. Дружище, хоть и друзья, но личное пространство должно быть. Так. Так. Подожди. Ложусь спать. Ложусь спать. Чтоб проверить теорию с э, фигуркой. Правильно? Сколько времени? Блин, время летит просто. Вроде ничего не сделали. Что-то бургер приготовили и все. Нет, остается в руках. Блин, я не знаю тогда. Я не знаю, может с помощью вот этой фигурки она откроется? Нет, она не открывается. Я просто так опять слил бабки. Ладно, у меня есть бомба. А, куда пойдем? Давай куда пойдем? На кладбище или на или в музей? Мне кажется, в музее это большая локация. Большая локация. И там что-то будет интересное. Ну, то есть большое что-то. Грандиозное. А на кладбище, мне кажется, это наоборот. Что-то... Такое. Как бы секрет, Секреточка такая. На разок глянуть. Поэтому давай сначала пойдем в секреточку. Денег, если что, на вторую бомбу мне хватит. Приготовим вторую бомбу. И... Но я могу ошибаться. Я же могу ошибаться, там может быть. А куда купол пропал? Купол пропал! И опять текстурки размытые стали. Ну, такое, не надо было спать. Плохая была идея спать. Опять размытые текстурки. Может я гоню, может на самом деле это все глюк. Так, нет, вот вон, вон, вон, вон вон, вон бомбалюк. Погнали. Может отсюда можно будет выйти сразу из игры, и я побе победю. по она не работает. Да в упор просто. Да что такое? Почему? Может, я что-то не так делаю? Блять! Надо было квадратик нажать. Отлично. Погнали. Новая локация. Отлично. Ты поджарен. Нет, я еще не поджарен. Бля. Какие отвратительные места. Не понял. Не понял. Зачем я сюда пришел? Зачем? целью я здесь хорош я не понимаю может сюда что-то положить надо будет хм. ладно будем иметь в виду, что здесь есть печка печка для чего она может понадобиться даже если честно не хочу по э -э Думай, для чего печка? Э, печка нужна в хоррор играх. Хм. Сейчас вообще. Сейчас как-то выпал немножко из реальности. Ладно, давай, давай, давай, давай, давай. Сходить, сходить ли на работу или создать еще бургер-бомбу и пойти в музей? Я думаю, что мы на этой работе уже не видели? Как бы тем более мы начали серию с того, что, кстати. Это я, дурачок, это не школа, это. Хотя здесь дофига офисное кресло. Я думал, это типа пред, клад... пред кладбищем небольшая церквушка. Но нафига в церкви при... офисное кресло. Так, сейчас, подожди, сейчас непонятно было. Вот это было непонятно. Ладно, ладно, ладно, ладно. Идем за будильником, за еще одни... одним будильником. Нас как минимум еще две бомбы надо создать. Но давай все в порядке очереди, потому что если предметы из руки выпадают, то они исчезают полностью, что очень плохо для нас с тобой и для нашего бюджета. То есть, по сути, здесь симулятор бургерной существует для того, чтобы зарабатывать деньги для а, вот этих предметов, которые двигают нас дальше по сюжету, правильно? Если я все адекватно и правильно понимаю, ваза не нужна. Тыква. Вырзная тыква. Хорош. Краска. Плоский телевизор за сто бачей. Музыкальный автомат. Блин, ну я же хотел телевизор, классно. Блин, на музыкальном за 180. Это ж дорого. Часы. Давай часы. Блин, можешь взять телевизора, а? Можешь взять телек. У меня 100 бачей есть вроде. Если сейчас сходим на работу еще. Заработаем. Ну блин, фотоаппарат за 90 или телек плоский? За... Давай возьмем. Давай возьмем. Товар будет доставлен на вашу квартиру. Теперь вожди трейлер. Ёпта. Пошли смотреть новый телек. Пошли смотреть новый телек. Оп, оп. Отлично, отлично. У меня новый телевизор. У меня новый телевизор. Сам, я сам заработал без мамы и пап. Сам С собственными силами. Трудился, не покладая рук целую неделю. Вот ты за неделю можешь на телек заработать. А я смог на плоске. Сейчас приду а там. Там такой мониторчик небольшой. Нет, да какой? Даже у моего этого соседа, блин, там телек такой, блин, это офигеешь просто. А я что, я хуже что ли? Да ё я постоянно в этот стол врезаюсь. Так, не забыть сейчас котлету взять а, и батарейку. Котлету и батарейку не забыть. Не забыть, главное не забыть. Угу. Мы не орудия Буркиной. Гриль единственное, что у меня хорошо получалось. По крайней мере, я всегда готовил ради того, во что верил. Ты молодец, ты молодец. Верить во что-то надо. Каждый из нас во что-либо верит. Стоп. Пропущено. Так, смотрю, денег-то у нас уже не так много. Ну, в принципе, я столько, сколько потратил за день зарабатываю. Поэтому, как бы... Как бы нормально. Я что зря копил, что ли? Хотя сколько я денег просто по опусту слил. Прям вообще огромное количество денег. Прекрасно, слушай, отлично. Это мне нравится. Это, да, вот это хорошо. Слушай, все. Все, остаемся смотреть телевизор. Тут реклама кофе как бы у нас. Что? Что нам еще для счастья надо? теле все, садимся а, Котлеты есть, сейчас пожарим котлеты Блин, вот, вот, вот та еда, которая в пакете там стояла Была бы сейчас кстати. Так, только правда зацепленная какая передача Ладно, все, работать, работать, работать, работать Хорошего понемножку Добрый день Ты дурной, что ли? Говорит, я не робот, ты робот. Так, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, не падай. Отлично. Погнали. Засушим сейчас бур бургерную бомбу. Погнали дальше. А, она взрывоопасна, будьте осторожны. Да знаю я. Знаю, кого вы учите. Я уже эту игру просто поп поперек всю знаю. Только мне интересно сейчас по сюжету нас толкает то, что... У нас в кафе там внизу с бомбой дырдочка или же нас по сюжету толкает то что в музей ну по идее я даже хз наверное в кафе нету больше никаких основных таких действий кроме зарабатывания денег а в музее скорее всего сейчас я получу что-то какую-то важную информацию или открою какую-то новую локацию Почему нет? Хотя я не думаю, что здесь так много локаций. Я думаю, мы уже к финал движемся потихоньку. Думаю, еще пару сериек все. Вот это и следующее, да? <laughs> нет, ну я не знаю. Я честно не знаю, сколько еще это все продлится. Сколько наши муки продержатся еще. Сколько нас в этой симуляции будут удерживать. Это ж невозможно, это ж надо, нам нужно выбраться отсюда. Так, погнали. А, много уважаемые посетители, сейчас будет бум. А я сейчас захотел взять билетик попробовать. Да не толкайтесь, пожалуйста. Беру билетик. Да нет, билетик же говорю. Вы не выиграли кредитов. Красиво. Что здесь? Да ладно. Давай послушаем. Что скажет, интересно. А, Грим убежден, что объекты обладают высоким интеллектом. Эти организмы решили вселиться в аниматронные фигуры из кошмарной серии взятые из фильмов спин-офф а для более взрослой аудитории то что срослось с этими роботами могло вселиться во внешнем более дружелюбно комбарных приятелях но выбрало монстров угрожающего вида чтобы иметь еще более преимущество перед своей добычей еще большее преимущество для устрашения и запугивания а для оцепленения из-за ужаса они не могут убежать а из-за оцепления короче ужаса люди не могут убегать так подожди а, это, походу, вход в какую-то большую локацию. Да? Блять, Я нечаянно соскочил. Блин, 10 минут. Ну, или это битва с боссом. Я не знаю, 10 минут нам хватит. Потому что с прошлым боссом я сражался так-то прилично. Mind your high. Можно назад? Нельзя. Нельзя назад. Это вот эти... Е-42. Да, я. Я помню это место. Сюда сбрасывать все сломанное и ненужное. Возможно, здесь даже найдется мое тело, если ты не против поискать. Е-7 все таки пошел вниз. Найди путь вниз. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Здравствуйте. <звук> Спасибо. Это взрывные чувачки Все-таки Да Я тебя видел Да ладно, не успел Ладно, идем дальше Балка так-то ненадежно вот эта стояла Я даже не знаю куда идти это открывается. Ой, все, из-за раз. Из кирпич! Беру кирпич. Беру два кирпича. Вот это что? Беру три кирпича. На всякий пожар. Это что? Деньги. Отлично. Отлично, деньги. Почему бы нет? Оп. Оп. Что и что, и куда я бегу? Я по кругу бегаю, да? Я пробежал по кругу, по всей видимости. Нет. Нет. Не по кругу. Это я не по кругу пробежался. Что я пришел откуда-то. Откуда я пришел? Так, ладно, я понял, откуда я пришел, пришел оттуда. Значит, идем сюда. А. А. Да? Ломать надо. Что открыл? Гаражные ворота открыл? Что я открыл? Открыл, открыл. Я что-то открыл. Вижу! Бросай кирпичи, беги! Да ладно! В лифт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, тихо, не разбивайся. Стук-тук. Ай, больно, как упал. что что что Поздно осознал. Поздно осознал, что на меня лифт падает так-то. Я понял. Я понял. Давай сна... Сначала, с самого. Да все равно задевает. Надо короче выбегать было, и мать. Так, мне Нет. нужно два кирпича для этого. Открывай. А, раз, раз, два. Все нормально. Это не сложно, это не страшно даже. Я нажимал. Так, но ну это просто пока выглядит. 52 бача, куда делись мои деньги, ⁇ -мо ⁇ А у меня задание до сих пор, я, прошу заметить, идти на работу. Я иду. Иду просто... А можно в лифт не... Ага, не наступать в лифт, я нахер разобьюсь там. Так. Так, может надо быстрее спускаться просто? Как-нибудь вот так? -бо -бо -бо -бо -бо -бо -бо Wyoming Jordava! Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, быстрее, быстрее, быстрее. Я слышу, падает. Слышу, падает. Ебать. Ебать, падает. а! А, мимо проехал. Лох. Я, правда, ноги сесть сломался. Это что за дырка? Здесь есть что-нибудь? Да? Как, другой лифт? Попал. Да, хорош. Ладно. Ладно, в принципе, неплохо. Пока неплохо идем. Дальше. Что это за Клака? Блин, ну, это с фонариком нет? Едем вниз. Я ничего не вижу. Еще... Эй, повар, послушай. Так, э, я ничего не понимаю. Ничего, ни, вообще ничего не понимаю. Куда-то попали. Как бы был в музее, попал на парковку, спустился куда-то еще ниже. А, ну хотя мне же это ты говорил. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, Логично, как бы логично. Хорош. Включить электричество. Как? Где я? Кто я по жизни? Слушай, Е-42 Это плохое место Не следует тебе здесь находиться Почему? Е-7 сказал, что внизу живет петух Чарли уже не такой прикольный Если ты понимаешь, о чем я буду. Е-7 постоянно повторял Что надо бы зажарить петуха Что в общем-то звучит неплохо Может ты поймешь, как это сделать? А я не знаю, не забудь принести мне сувенир. Шерпни, сувенир. Ага. Ага. Тут петух. Это босс. Я понял. Это босс. Так что давай на этом закончим. А, в принципе уже время, потому что, ну, это босса я, я не смогу за пару минут. Босса тебе одолеть, что ли? Ты что? Это целую серию надо выделить на это. Это так не, не канает. Так что давай на этом сейчас остановимся. Мы, в принципе, в две нычки сходили, одна абсолютно бесполезная, другая получше, другая интереснее, другая привела нас к боссу, как внезапно. Мы попробовали снотворное, снотворное заставило нас прозреть, мы проверили теорию про то, что нам... Засыпать с предметами, если они помещаются, с фигурками, точнее помещаются наш шкаф, но нифига это так не работает, не знаю как его открыть. А в следующей серии попытаемся победить босса, не знаю, успеем ли мы отработать полноценно наш рабочий день. сегодня это мы отработали, мы с него начали, как бы, и нормально, как бы, день прошел, день прошел хорошо, вот. то есть, ты видишь, начал день с работы, и дальше все прошло достаточно продуктивно у нас.